Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Глава ЦИИН Беларуси Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителей и не будоражить массы. Самое главное — это уметь принять поражение. То есть смириться с этим, принять, поздравить — не волновать ту массу, которая его поддержала и которая может, готова, если он будет его будоражить, выйти на площадь, — сказала Ермошина, отвечая на вопрос, чтобы она хотела пожелать проигравшим кандидатам. На прошедших в республике выборах действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов, свидетельствуют данные государственного экзит-пола.